Всем привет! Сегодня я готовлю очень вкусный салат, я уверена, что вы его пробовали, ведь все прекрасно знают, что ни один новогодний праздник не отходится без таких салатов, как оливье, сель под шубой, крабы и, конечно же, мемозы. Именно сегодня я и буду его готовить, а как я его буду делать, я вам сейчас расскажу, ведь я вас уверяю, что попробовав его, ваши гости обязательно попросят рецепт. Смотрите далее видео, и вы все увидите. Так, Дорогие, а для салатика мимоза нам понадобятся отварные яйца, отварной картофель и морковь, небольшой кусочек сливочного масла, которое предварительно надо заморозить, чтобы мы его натирали, а рыбка. У меня это горбуша, можно использовать форель или съемку, которую я также запекла в духовке. Небольшой кусочек сыра и майонез. Рыбку я хорошо промыла, прочистила. Теперь солим и перчим с двух сторон. Буду запекать в фольге в разогретой до 180 духовки 25-30 минут. Так, девочки, рыбка моя уже запеклась. Еще очень-очень горячий. Я ей сейчас дам остыть и потом нарежу или порву на меленькие кусочки. Так, рыбка моя, девочки, остыла. И стараемся ручками, прощупывая каждый кусочек, чтобы ни в коем случае не попались в салате никому мелкие косточки. Лучше делать это руками. Вот таким образом измельчаем рыбку. Вот так вот всю рыбку я перебираю. Далее картофель, морковь я натираю на крупной терке. Далее белки отделяем от желтков. Белки я натерла на крупной терке, желтки и сыр я натерла на мелкой терке. Приступаем к формированию салатика. Салатик я буду выкладывать при помощи кулинарного кольца. И вот низ тарелки я застелю вот такими листиками салата. листики салата я полила немного майонеза, для того, чтобы нижний слой картофеля у нас быстрее пропитался. И теперь часть картофеля я выкладываю первым слоем. И его аккуратно, ровненько я его разровняю. Сверху также полью майонезом. Майонез смазывайте по желанию. То, насколько вы любите салаты пропитаны, столько майонеза вы и используете. Вторым слоем я выкладываю часть рыбки. Она невероятно вкусная, и я все попробовала, она малосольная. И я уверяю, что этот салатик непременно, я думаю, понравится вашим гостям. И я не даже не поймут, что это мимоза, потому что сочетание тех продуктов, которые мы сейчас будем использовать, оно немножечко другое от традиционной мимозы. И следующим слоем я выкладываю часть тертого сыра и также полью майонезом. Следующим слоем я выкладываю морковь. Этот слой немножечко надо посолить, потому что морковь сластит. Также немножечко польем майонезом. Затем выкладываем оставшийся картофель. Следующим слоем я выкладываю оставшуюся рыбку. Она необыкновенно вкусная, запеченная. Вот, девочки, теперь поверх рыбки я натираю охлажденное сливочное масло. И вот это сочетание рыбки, сливочного масла и сверху у нас пойдет сыр. Вот как раз делает эту мимозу необыкновенно вкусный. Ну вот, девочки, немножечко прям буквально, чтобы масло чувствовалось. А у меня уже вот форма прям доверху. Попытаюсь немножечко как-то поднять. Потому что еще а, мне надо белки и сыр натереть. Следующим мы выкладываем белки. И тоже смазываем майонезом. Затем выкладываем тертый сыр. И сверху, девочки, салатик посыпаем а, тертым желтком. Вот так вот весь по кругу. Так, девочки, салатик мимоза у меня уже готов. Сейчас я аккуратно попытаюсь снять форму, потому что салат получается достаточно высокий. И, в принципе, можно его оставить таким, а можно украсить на тот праздник, на какой вы его готовили. Сейчас я его украшу. Девочки, по низу немножечко украшу салат мелко измельченным укропом. Вот так по кругу. Украшай салатик розочками из моркови и веточками петрушки. Так, ну а мой салатик, девочки, мимо заготов. Салатику надо дать пропитаться. Я уверена, приготовить его хоть раз, вы будете готовить его снова и снова. Я желаю, конечно же, всем вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик, так вы будете узнавать первым о выходе моего нового рецепта. Также заходите на мой кулинарный сайт, ссылку вы найдете под видео в описании. Всем пока!